Всем привет, ребята, с вами Антон Савинов Вы на моем канале Вы попали на мой канал И да, если вы это захотели Если вы Одобрили мой ролик Как сделать браслет из резинок То это опять То же самое видео Чтобы я продолжал рубрику Как сделать из резинок браслет Самую прикольную рубрику, чтобы делать браслеты Из резинок То рубрика Продолжается. И вот поэтому сегодня мы будем делать из вот таких вот резинок, вот таких вот, разноцветных. Особенно даже, которые, которые продаются в магазинах. Вот такие разных цветов. Синие, красные, оранжевые, розовые, желтые, зеленые. Разные. То есть, каких-то, короче, тут только нету. Вот. И вот поэтому сразу скажу, как поехали. Как видите, тут абсолютно разных цветов резинки черные зеленые синие желтые коричневые фиолетовые вот абсолютно такие именно как раз вот из этих вот как раз этих штук мы будем плести браслет как делают все остальные ютуберы вот поэтому поехали но помимо резинок нам понадобится специальный крючок это если вдруг у нас будут уставать пальцы то есть если вы даже сейчас вот сейчас вот повторять будете повторять за мной то есть делать из резинок как раз вот Браслеты вместе с резинками, с крючком, который поможет нам для того, чтобы когда чтобы, же чтобы у нас не уставали наши пальцы, он как раз нам поможет делать браслет, чтобы было легче там на пальцах там, вот так вот двигать резинки, чтобы было легче, чтобы не болели, не уставали, не затекали пальцы. Вот, ну, впрочем, медсед, ближе к делу, поехали. Стоп, стоп, стоп. Их самое важное, это специальные крючки которая будет закреплять браслет, чтобы браслет из резинок не порвался, чтобы он полностью был укреплен и был как настоящий браслет, чтобы он удерживался полностью на руке. И сразу скажу, что браслеты можно делать по-разному. Можно делать э, такой один хвост, как, такой как цепочка. Можно делать двойной браслет, можно делать тройной браслет, можно делать четверотной, можно делать пятерной, семерной, шестерной, восьмерной, девятиной там, Десятерной. Но, правда, конечно, для этого конечно, понадобится очень много труда. А вот для самых больших, семерных и пятерных, вообще, вообще, это будет болеть просто пальцы. Ведь даже на таких вот упаковках этих резиновых штук, вот, такой вот, как, вот такой Loom buns, вот, тут даже изображена такая вот, как рекламка, что тут можно делать разные такие вот, как вот, даже вот такие вот, как я уже говорил, такие четверные, такие самые, короче, ну, короче, такие, которые вообще, самое большое творчество. И тут даже написано, как... Create your imagination, то есть создайте свое вдохновение, то есть, или, может, никак неправильно, у меня вообще, там, образование 9 классов, там, и среднее, там, без двоек, без единиц, троечник, четверочник пятерочника одновременно, но без двоек и без единиц, в общем, меньше слов, ближе делу, поехали. И вот теперь мы начнем с простого, понятно, что у нас уже есть крючок, крючки для укрепления браслетов и резинки, понятно. Но как вы думаете, что мы сегодня с сегодняшним начнем? Какой мы будем делать браслет? Красно-желтый или же красно-синий? Ну, возможно, можно по-разному. Но лучше всего, ну понятно, но это не важно, как мы начнем. Важно, как мы начнем. Да. Но лучше всего сделать как красно-оранжевый, обозначающий огонь. Больше всего. Или как. Хотя у нас черных, конечно, очень мало осталось. И впрочем, мы можем начинать. Но фразу могу делать повториться: те, кто не понял там, объяснение, там как моего урока, как делать э, браслет. Из э, резинок. Я сразу могу повториться. Те, кто не понял. Ведь сначала на два пальца. На два пальца. Как этих вот два, если это вы захотите. или этих в основном два вот этих. Нужно одеть резинку. Сделать, скрутить. Эту вот восьмерку сделать, сделать восьмерку. Вот так. Получится такая вот, как восьмерка такая. Вот смотрите, это получится такая вот восьмерка. Вот так вот. Если вы там не видно на камеру. Да, вот, вот это такая восьмерка. Здесь между вот такими вот э, кольцами, эти вот резинки, тут оно с, как такую восьмерку получилось Такая восьмерка. Вот так вот оно сделано. Вот так. И все. Дальше следующая резинка оранжевая. Понятно, что мы там сейчас будем делать такой вот браслет. Потом мы начинаем сдвигать. И начинаем делать вот так. Вот. И уже не делаем никаких не ни восьмерок, ничего. А просто оставляем вот... По прямому, кроме вот этого нижнего. Потом делаем вот так. Еще один. То есть надеваем сразу два. Два над вот этой вот восьмеркой. А потом начинаем... нас без этого никак. Потом начинаем вот так вот делать. И все. И получается у нас вот так называемое плетение. И получается вот такая вот красота. Потом вот так до без... Далее мы делаем вот так вот. То есть делаем дальше. Потом делаем точно так же, как и здесь. Точнее уже мы надеваем уже по одной резинке. Сверху над этими вот этими вот. Первыми, вторыми, третьими. И дальше точно так же делаем вот так, как делали вот так вот. Смотрите. И все. В итоге получается вот так вот. Вот. Потом сдвигаем, чтобы было много места. Видите, какая красота получается? Вот. Дело вот до тех пор, пока не будет дли длиннее. Вот. Я хочу сказать, что, что, что, что здесь как раз есть небольшое вот тут, главная большая разница в том, что как это делать. Вот. Потом вот так вот делаешь или делаете, и все, и получается вот так, повторно, каждый раз, до бесконечности. И все, потом вот так, вот так, вот так, вот так, потом снова вот так вот, еще один сверху над этими вот, и опять-таки снова вот так. Получается такой вот хвост. Впрочем, вот так у нас и получилось. И так до бесконечности. Точно так же делаем. Вот. Точно так же делаем. Сверху первое. Второе это, которое удерживают. Одновременно какие-то самые. То есть третье сверху новое. Остальные предыдущие. Впрочем, продолжаем. И вот так вот я до бесконечности. Вот так вот надеваем. Получается вот так вот. Продолжаем дальше, как обычно. Это получается очень просто. Потом проверяем хвост. запутались Получается вот такой вот хвост в общем делаем дальше и дальше можем побыстрее все делать Если что, будет такая рубрика, как быстрое плетение. Получается вот такая вот красота. Как видите, красное все закончилось. Но не бойтесь, у нас остались еще. У нас вот получалась вот такая вот красивая штука, напоминающая просто огонь. Как оранжевый и красные цвета. Это просто видите, как радикально. Прям как огонь, честное слово. Вот пишите в комментариях, вам нравится такой вот небольшая половинка нашего недоделанного браслета. Как думаете, вам нравится? Напишите в комментариях, красиво ведь, очень маняще ведь. Мы немножко сделали перерыв, потому что там мы должны не были немножко прерваться. Вот, впрочем, видите? Очень красиво. Когда просто она еще темнело, мы решили включили свет. Вот впрочем, продолжаем делать браслет. Только мы тут немножко прервались. Надо сделать так, чтобы он не отсоединялся. Сплелся сейчас здесь. Поэтому мне придется сейчас вот немножко по поторопиться, потому что. А тут вот развязалась, блин. Сразу. И все. Блин, отцепилась. А блин. Ну ничего. Это ведь не беда, если мы вдруг сделаем там еще кое-что. Будь у меня здесь пара, я бы мог бы работать с другом или с подругой. Вот. Блин, опять порвалось. Блин. Я уже думал, что совсем уже все развяжется. Так все. Впрочем, мы продолжаем. Стоп, это... Стоп, я что-то перепутал? Или же нет? Что-то перепутал, наверное. Походу, перепутал. А, наверное, перепутал. Да. Так. Ругаться не хочу. Запутался. Теперь уже правильно, <смех> точно. А теперь беремся тот самый хвостик. То есть хвост, в котором мы, мы держали большим пальцем, чтобы было вот так вот. Все. Теперь все хорошо, точно. Теперь продолжаем, короче, делать вот так вот и доплетывать, точнее, доделывать нашу браслетик. Все. Немножко нестыковка. Все. Немножко сократим время. Теперь нужно использовать укрепители, крючки. Потерял. Дамы и господа, я готов вам представить свой шедевр. Па-бам! нормально. Нормально. Вот, короче, я даже вот готов его надеть. Ну, в общем, как-то вот так. Красиво, правда? Что вы думаете по поводу этого браслета? Красиво, правда? Да, кстати, это видео ведь я снимаю не только вот для Ютуба, но и для Инстаграма тоже. Если вы хотите больше рубрики, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, лайки, подписка, потому что именно вы решаете, как качество, выпускать ролики, именно ваши лайки, подписка и комментарии влияют на качество контента, и рубрику там, и продвижение канала. Вот, и также мои э, минуты понятно. Вот, я могу еще сплести браслет для тети Саши, моего фитнес-тренера, Александра Клюквины. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем. пока! Пока. До встречи.